Всем здоровья с вами Это видео про то, как делать финты, а также удары в DreamLears Aqr 2020. Итак, друзья, для того, чтобы делать финты, нужно перейти к тренировке. Выбираем тренировку, смотрим заставку и заходим в первый пункт меню. Первый финт это многие знают, это финт Зедан. Болис на скорости отбегает мяч. Чтобы его выполнить, нужно провести пальцем вниз. Второй финт это подбрасывание мяча в воздух. Чтобы его выполнить, нужно провести пальцем вверх, во время движения футболиста. Третий финт – это дриблинг в движении. Чтобы его выполнить, нужно провести пальцем влево. Во время движения футболиста. <музыка> Удар слета. Он нас снова на втором финте. Чтобы его выполнить, Сначала нужно провести пальцем вверх, а потом нажать кнопку А. Точно так же можно сделать удар головой. Для этого проводим пальцем вверх и жмем кнопку Б, когда мяч будет на уровне головы. Ну, на этом все, друзья, кому было полезно это видео, то ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Спасибо, Андрей, всем удачи, всем пока.